Ну, вроде приехал, наконец, то на этом автобусе. Да, уж практически домов нету. А где деревня, кстати? Видишь, какой-то мост. Дима, он весь разрушенный, машина. Стоит механика. Это, видимо, машина владельца магазина этого. Так, офигеть. Магазин. Ну, еда вроде свежая выглядит. Но у меня уже еда есть. А, здравствуйте. А, привет, что хочешь? Да и ничего я не хочу, просто хотел бы спросить у вас э, дорогу, как можно пробраться в деревню. Ну, это тебе надо прямо, а потом от дома идти вправо. А, да? Да, После землетрясений практически дороги-то и не осталось. Да, ну ладно, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, мои ребята. Ну, на самом деле я скажу, я уже оделся хорошо, тепло, чтобы, чтобы не замерзнуть, так. ну и здесь снег, практически даже небо не виду, не видно даже небо. опа. что такое? так, федя, с домом? что-нибудь видите? а юма надо здесь аккуратно, потому что когда были, я, наверное, не рассказал, но были тут землетрясения огромные. Да и вообще тут, ребята, раньше были шахты. И они все повзрывались. И из этого несчастного случая погибло много ли человек? Офигеть. Там даже какой-то подземный ручей течет. Тут везде все загородили. ⁇ -мо ⁇ Так. Давай сейчас аккуратно через этот мост пройдем. Фух. Так. Офигеть. Что за дом? Да, уж тут даже дорога провалилась. Офигеть. Так. Тут все перезагорожено. А, вс ⁇ загородили. Так. Что за дом? Так. Офигеть. Даже двойные двери, ребята, Чтоб холод... Холод не проходил. йо Все, ребята, раз в доме разрушили. А второй этаж... О, боже. Второй этаж вообще не остался. Не осталось ничего практически. Второго этажа. йо Так. Судя по, по часам, которые тут нарисованы, это был дом часовщика. Ну, я, ребят, на самом деле удивлен этим местом даже тут даже тут какие-то огромные трещины дырки так ну, он сказал прямо о том от дома идти вправо так ну, вроде наверное наверное путь будет недалекий потому что если это будет очень далеко то это будет страшно кстати ребята хотел посмотреть как связь работает и скажу связь ужасно работает -мо, -мо, связь, конечно, плохо работает тут. Так. Офигеть! -мо! Тут можно в, в снегу застрять. Так. Везде животные гуляют. Офигеть. Говорят, что раньше деревня, кстати, была очень большая. Но из Зимтсе немного домов просто разрушено. Сейчас я к чему-то приближаюсь. Так. Это чего? ангелы, что ли? Это? это ледяные какие-то статуи. Так. Что такое за место? Так. Ладно. Будем свет. Ё-моё. ё, -мо. ё Что происходит тут? Немного потаяло даже. -мо, да, моё это что, склеп какой-то? Чёрт возьми, ребята, это немного жуткое место. Даже что-то растаяло. Офигеть. Ладно. Не будем, не будем туда, сюда заходить. Фух, ладно. Пойдем отсюда, ребята, дальше. Сюда, так. Я больше туда, блядь, не пойду, я честное слово скажу. Я туда не пойду, не Никогда. А, Ёма. Офигеть тебя. А вот это походу был какой-то вход в шахту. -мо, все заржавело со времени. Так. Опа. Опа, это вот, по-моему, те самые шахты, которые, которые взорвались. Не просто все. Просто про произошел обвал и. Вся, вся, вот, которая, вся почва, которая была сверху, просто провалилась. И, и даже тут, тут какие-то потоки идут. Жидкостей разных. Так. Пойду лучше, наверное, вверх. Потому что обойти это место нужно как можно скорее. На всякий случай. Мало ли что, только вдруг, ну, вдруг что-нибудь валится. Не буду стоять рядом с этими знаками. Они же не зря тут стоят. Так, юма Так. Опа. А вот деревня, кстати. Опять эти трещины везде. Дырки. Чтобы быть очень аккуратным. Так. Ну, скажу, тут дорога, конечно, конечно, не так, не так хорошо убрана, потому что видимо, никто уже не чистит. Огороды, как говорит. Как говорится, никто не ухаживает за огородами. И везде просто какая-то белая, можно сказать, белая пустыня. Так. Колодец, как говорится, тоже замерз. Следовик. Так. Ну, я не знаю, куда мне сейчас первым делом идти. Но я вижу, что вот эта улица наряжена, значит, можно зайти сюда кого конечно нету. нету наверное все где-то находятся так так ну тут я кого-то вижу эм. здравствуйте О -о -о -о. сколько лет сколько зим я вижу хотя бы одного человека шественника который пришел сюда как дела а -а -а. Эм, я хотел просто спросить где мне можно переночевать ну, как сказать, сочевать можно везде. Я могу тебя устроить в одном доме, ну, на наряженной улице. Но смотри, будь аккуратен. Этот дом кое-как мы восстановили после землетрясения. А, спасибо, конечно, за это, гостеприимство. Да, кстати, ты можешь расписаться в нашем дневнике посещений. Посещений? А, это вот это, что ли? О, кто-то был. 10 января, 2007, 12, 2009, 2013, 2017, 2019. Офигеть. С разницей можно сказать 2-3 года. Ну, давайте я распишусь хотя бы э, за 17.01 Получается, же 2022 года. Ну, я расписался. Ну, а теперь можно, можешь, обустроиться в одном из домов. Да? В одном из домов можно обустроиться, офигеть. Как мне повезет, ребята. Так. Ну, я скажу, из этой улицы мне вот этот дом не очень слишком большой. Лучше выберу вот такой. Да и офигеть. О, кстати, тут есть та же вещи первой необходимости, получается топор, тиркая лопата. Видимо, это, это наверное вещь, которую использовали наверное, чтобы строить. Так, везде полочки, есть печка. Ну, мне это место нравится. Конечно, надо еще раз добыть где-нибудь, получается, ну, углей. Или дерево, чтобы разжечь, конечно, печку. Потому что пока что тут холодно. Конечно, тут свечка, которую можно поджечь. И все Сюда можно положить тоже вещи. И можно сюда сложить. И, как говорит, я сейчас положу, ребята... Сейчас я разложу а, свой получается, все свои... Которые мне пока что не нужны. Так. Ребята... Получается, сюда, сюда ребята. Получается, я сложу все вещи, получается, все инструменты пока что сюда положу. Получается, сюда возьму, сюда положу, получается. Фонарик я себе убирать не буду, еду тоже. Ну и вроде все, ребята. Да. Багаж я разложил, теперь можно прогуляться по деревне я понял, тут даже, даже есть такие специальные вывески. Так, тут написана книга. Значит, это библиотека. Это что-то за какой-то заколоченный. Это, походу, что-то пох что похоже на стену Да, это, походу, чей-то э -э, сарай. Так, тут что? Так, это, походу, получается, мясная лавка, что ли? Офигеть, тут везде что-то. Разлито. А, наверное, еще пока объяснить не убрал. Так. О, а вот и он. Чего он тут делает? Он, походу занимается делом. Здравствуйте. О, привет. Хочешь заказать? Я могу тебе. Можешь купить у меня еду? Нет, я не пока не хочу ничего. Ну, сам думай. А, ладно. Хорошо. А, так. Офигеть. Ну, ну, пока я не буду мешать ему. Тут есть, есть две кровати, видимо, это... Два человека живут. А тут что? Какой-то подвал. Ладно. Ладно, не стоит э -э копаться в чужих домах. Так. Тут есть еще какой-то дом, очень-очень интересный. Так. Это что за дом? А можно же войти? Да, проходи. О, здравствуйте. Вы же фермер? Да. Это мой, э, можно сказать, дом. Да. Ого. Вас можно пройти. Да, это мой супер новый огород, который я построил. Он защищает от очень холодных зим. Офигеть. Везде стоят обогреватели, это очень хорошо. Наверное, вам хотел вас спросить. А, вот я хотел спросить про вот этот дом, какой-то он странный, заброшенный. Кстати. А, ну, там живет какой-то странный человек. Лучше к нему не ходить, иначе он еду. Хорошо. Ладно, не буду ходить. Спасибо, что предупредили. Так, офигеть. Ну, да, мне, конечно, он странный и. Да, там какой-то человек сидит. Под именем Дед Мороз. Чё? Какого фига, ребят? Ничего не понимаю. Так. Ой, тут что? Ой, вечеринка какая-то у нас. Эй, отойди. Ой, ё это какая-то частная вечеринка. Походу, это все жители деревни просто в одном доме веселятся. Ладно. Так, ребята, давайте еще Посмотрим, что тут есть. Так. так а там ничего и нету что пусто что ли старая походу да так и есть так ладно оп аккуратно так а это ⁇ Юма, это чё за старый дом тут, тут кто-то живет так и тут тоже тоже походу дом для путешественников посетителей так даже наряжено все так а это что за охраняемая зона так ну что телефон странно зачем его так охранять везде все клетками даже нужен так а можно открыть дверь требуется будет за ключ ⁇ -мо ⁇ блин у меня нет ключа к сожалению так Тут я тоже что-то видел. Так. Опа. Что за количество тут какого-то непонятного строительного материалов. Тут, по-моему, то ли тут какие-то обломки, то ну, какие-то целые материалы тут либо строят, у меня есть вариант, либо строят, тут либо наоборот разбирают. Но тут видно, что старые строительные материалы и там что такое опа давайте сюда э, пройдем так опа вот я вижу даже более целый дом и железная дорога так опачки ребята офигеть что мост был ребята Это, походу какой-то мост был раньше его подорвали. А там какая-то плотина стоит. Так. Ладно. Интересно. Можно ли открыть дверь тут? Опа. Так. -мо, офигеть. Капкан. -мо. Ай, даже не рабочий, Походу сломанный какой-то капкан. Так. Опа. А это что за на чердаке? О, офигеть, какой-то каменный х-мо, хлеб и ружье. старый. Да, дружь и 18 патронов для него. Что такое? Так, на всякий случай я лучше заберу это. На всякий случай, потому что дверь открыта. И, может быть, кто-то проберется. Не зря же тут капкан положили. Конечно, он на самом деле, не рабочий, но ладно. ⁇ -мо ⁇ Офигеть. Кстати, интересно. Можно пройтись по, этому, по этой плотине, посмотреть ее. Так. Надеюсь, тут нету никаких ловушек. Так. Ну да, какая-то платина, она вся заколочена. Везде гвозди торчат. И пройтись туда нельзя, потому что там все закрыли. Походу, все заросло. Так. ⁇ -мо ⁇ Ну тут, видимо, какие-то рудники текут. Вода. Наверное, все это из-за землетрясений. Вода начала, видимо, стекать оттуда. Может быть, и так-то и было. Я не знаю, на самом деле. Но очень интересное место. Лучше я пока что. Пока что оставлю и это место на заметку. Так. И вернусь, кстати, в деревню обратно, потому что на всякий случай. Так. -мо, блин. Кстати. Наверное, скоро начнет темнеть, потому что ехал очень долго. И... Так. Ладно, наверное, ребятам не пора отправляться домой. И, наверное, ложиться спать. Так. Фух, ну, слава богу, что мне хорошо повезло, что есть мягкая кровать так ну наверное пора полежать может быть тогда может быть следующий день будет ⁇ -мо ⁇ сколько я уже спал ⁇ -мо ⁇ свечка О, офигеть ребята так лучше зажечь обратно так но вещи на месте так. Уже все спят, везде свет, конечно, горит. Так, стоп. Что такое? ка на месте. Это откуда? Так, ребята, я не понял, откуда это? Ч фигня? Каменные мечи. Зачем они тут? Тут какой-то летал, что ли, происходит? Эй, кто-нибудь есть? Ребята, а вот и первые аномальные Проис... вещи происходят тут. Так. Хума. Кстир тоже не тушится. Так. Я пока не буду. Так, хума. Ну ладно, я не буду пока перезаряжать ружье. Но тут до сих пор никого нету. Значит, никого и нету. Так, ну, вроде все в домах, вместе. А, вот, кстати, эти, наверное, подозреваемые. Эй! Ты до сих пор не спишь? Чего не спишь? Сам! А, я хотел спросить, вон там коровы гуляют возле этого места. И что? Ну, это просто я там... Пытался сейчас заниматься своими делами. Своими делами? Ты что, там хотел жарить? Ну да, я сейчас жарить шел там. Ай, -мо, я и думал. Ладно. Блин, -мо. Видимо, ребята, я слишком сильно начитался этих всяких историй про это место, что у меня даже. Даже не стало самому жутко. Никто же в окне за мной не наблюдает. Да нет, вроде все на месте. Так. Так, ладно. А -мо, -мо! Ты кто такой? Э -э -э -э, я хотел спросить, у вас есть немного покушать? Э -э -э -э, ты кто такой вообще? Здравствуйте! Простите, что я бы к вам зашел. Я хотел спросить, у вас есть еда? ⁇ -мо ⁇ ладно, э, прости, ⁇ -мо ⁇ ты что меня напугал, держи. ⁇ -мо ⁇ блин. Ты вообще откуда тут взялся? Ну, я живу тут рядом с, с домом, ты что, я видел, что к... заходил. Чё, то, ты что, местный тут? -э, ты местный тут жить, что ли? Ну, да, я тут не могу уже уехать несколько дней, но не знаю, что мне делать. ⁇ -мо ⁇ ты меня пугаешь, иди займи работай и вообще и так больше я чуть в шок я чуть, ш... я чуть не упал шока ладно прости ⁇ -мо ⁇ фук но ну он вроде наконец-то ушел хлеб забрал с собой блин ребят я ну, уже мне на самом деле самому уже жутко становится Сказа. так и куда он шел Домой что ли ушел, седьмой? Себе что ли домой ушел? Да нет его вроде. У себя нету дома. А там тоже он не живет. Ладно, наверное, он просто, наверное, это какой-то какой местный бомж или бездомный, можно сказать. Хотя у него дом есть. Так. Ну, лучше потушить свеч, чтобы никто сюда не ходил. Кстати, надо, кстати, надо, кстати, у этого соседнего дома я тоже учу немного потушить свет, потому что Ё, блин, мешают, мешает свет мне спать. Так. Ну, надеюсь, ребята, на следующий день будет в два раза лучше.